Я и вам советую сделать такой слайми. Всем привет! И сегодня мы с вами сделаем слайм из одного ингредиента, или точнее жвачку для рук. Ведь каждый хочет сделать слайм по простому рецепту, и чтобы он получился. Поэтому сейчас самое время поставить лайк под этим видео и подписаться на канал если вы подпишетесь, вы очень сильно мне поможете. И я буду вам благодарна. А теперь отложите все дела, сядьте поудобнее и посмотрите это видео от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. Ну что, приступаем. Итак, делаем лизунку из одного ингредиента или лизун без тетрабората. Я даю пол баночки клея ПВА. Хоть лизун из одного ингредиента, но покрасить я его хочу. Я беру желтый цвет. Я добавила еще немножко для яркости. А теперь самое интересное, это процедура загущения. Смотрите, как я буду делать. А Сейчас я вот это буду перемешивать руками. Точнее, буду перемешивать одной рукой. Это все занимает много времени. Секрета нет. Дело в том, что слайм загустеет, если его долго перемешивать в руках или рукой. Я вижу, что слайд потихоньку загущается. Как видите, он уже отлипает от стенок. Значит, он уже потихоньку загущается. Поэтому я ничего не буду добавлять. Вау! Он уже потихоньку становится густым. У клея есть свойство на воздухе засыхать. Вы же видели, когда клей открытой в баночке, он быстро засыхает. Смотрите, он отлипает от стенок. Видите, какой он теперь? Круто! Но все равно еще сильно липнет. Но я не сдаюсь. Видите, какая рука? У меня слайма рука. Итак, я уже взяла второй рукой, вымешиваем. Ну и что, что он еще липнет к рукам? Я все равно люблю играть со слаймами. Он уже почти запустил он замечательно тянется и хрустит мне такая структура очень нравится просто перемешать несколько минут Получился очень крутой слайм! Действительно классный! Он еще очень круто размазывается! Играть одно удовольствие! А давайте еще для красоты добавим листочек. Я беру желтые. Какой красивый! Давайте еще добавлю вот таких зеленых блесточек. Или скорее салатовых. Вау, как это красиво. Золотой слайм. Ничего-ничего. А получился у нас супер слайм. Он похож очень на жвачку для рук. Я и вам советую сделать такой слайминг. А если вы впервые на этом канале, то напоминаю. Меня зовут Алина и вы на канале Эллин Стар. Друзья, а если это видео вам понравилось, поставьте лайк внизу. А если вы не подписались, подпишитесь на канал. Спасибо! Поэтому